Досмотрите это видео до конца и вы узнаете, как зарабатывать от 25 тысяч рублей каждый месяц, работая в интернете. Для начала давайте познакомимся, меня зовут Алексей Веснин, я являюсь автором курса «Денежный директолог» и сертифицированным специалистом по Яндекс Директ. Интернет-заработком я занимаюсь с 2010 года, в сумме это более 8 лет. Способом, описанным в курсе «Денежный директолог», зарабатываю около 4 лет. Также профессионально занимаюсь настройкой контекстной и таргетированной рекламы, привлечением трафика через интернет. Более подробно обо мне вы можете почитать на этом сайте. На чем вы будете зарабатывать? В моем курсе вы освоите востребованную онлайн-профессию, которая называется специалист по настройке контекстной рекламы или директолог. Зарабатывать вы будете на настройке контекстной рекламы. Это очень востребованная онлайн-услуга. Настраивать рекламу вы будете для различных сфер бизнеса. Вы будете приводить клиентов для различных компаний и за это вам будут платить хорошие деньги. Свои деньги в данный вид заработка вкладывать не нужно, работать только через интернет. Этим способом я зарабатываю уже 4 года и за это время данная услуга не потеряла свою актуальность и востребована по сегодняшний день. Данный вид заработка будет работать до тех пор, пока есть бизнес, то есть вечно, потому что любому бизнесу нужны клиенты. И как вы знаете реклама двигатель торговли. Специалисты по настройке контекстной рекламы зарабатывают от 70 тысяч рублей в месяц. Почему я считаю, что это идеальный способ заработка для новичков? Этим способом я зарабатываю уже 4 года, он проверен мной лично и прекрасно работает. Не требует никаких финансовых вложений, то есть вложения с вашей стороны равны нулю. Работа только через интернет. Нет аналогов, я не встречал еще ни одного онлайн-курса, в котором бы учили, как зарабатывать на настройке контекстной рекламы. Поэтому вы первые, кто получит обучение по данному способу заработка. Вы получаете реальные деньги за реальную услугу, а не жалкие копейки за чтение писем, смс-коды и так далее. Первые деньги вы сможете заработать уже через неделю после обучения. Этот вид заработка не связан с инфобизнесом, партнерскими программами, от которых, я думаю, вы уже устали, продажами товаров, форексом, черными методами заработка, чтением писем, лохотронами, волшебными кнопками бабло и обманом людей. Это полностью абсолютный белый способ заработка через интернет. Сколько вы заработаете? Первые деньги вы сможете заработать за первую неделю после обучения, в течение первых 50 дней после обучения вы заработаете минимум 25 тысяч рублей, работая в интернете по моему курсу. Если вы будете последовательно проходить все занятия, прилагать усилия для понимания и отработки всех материалов на практике, то через 3 месяца вы сможете выйти на почти пассивный доход 90 тысяч рублей в месяц. Давайте зайдем в кабинет Сбербанк и посмотрим, сколько я заработал за последние три месяца. Итак, ввожу логин и пароль от своего кабинета. Сейчас придет смс-подтверждение мне. Как видите, миллионов на моих счетах, конечно же, нет. Но зато это реальные деньги, которые я заработал за 3 месяца работы. Если вы будете выполнять все по моему курсу, у вас могут быть такие же результаты. Как работает данная схема? Данная схема состоит из 5 простых шагов. Вы скачиваете архив с моим курсом, изучаете материал и смотрите видео. То есть после того, как вы... Посмотрели, изучили материалы, готовые работать, к вам обращается клиент и просит настроить рекламу для его бизнеса. Вы сначала получаете деньги от клиента и только потом приступаете к настройке рекламной кампании. Делайте все по моим урокам, от себя придумывать ничего не нужно. Далее вы занимаетесь ежедневным ведением рекламной кампании клиента и клиент ежемесячно вам платит деньги за поддержку. Как сделать так, чтобы клиенты сами вас находили и сами вам писали, я рассказываю в моем обучающем курсе. Что вы получите? Вы получите 12 видеоуроков по настройке рекламных кампаний и работе с клиентами. 5 схем заработка с помощью моего курса. Вы выбираете любую схему, да, любой способ заработка из 5 и начинаете зарабатывать. 1,5 гигабайта качественного HD видео, дополнительные занятия, более 20 уроков. Готовые кейсы для портфолио, готовые рекламные кампании. Мою поддержку по любым вопросам. То есть, если вам будет что-то непонятно, вы можете написать мне и я вам помогу. Также вы получаете гарантию заработка от меня лично. Ваши результаты после обучения. Вы создадите дополнительный или постоянный источник дохода без финансовых вложений. Уже в ходе тренинга найдете первых заказчиков на свои услуги и заработаете первые деньги. А за 50 дней после обучения заработайте минимум 25 тысяч рублей через интернет. Вы знаете совершенно неочевидные способы поиска постоянных и лояльных заказчиков, о которых другие не догадываются. Получите пошаговый план действий. У вас будет четкая картина того, что надо делать. Информация, которую я даю в своем обучении, очень ценная. И ни один интернет-маркетолог с вами ей не поделится. И тем более бесплатно в интернете вы ее нигде не найдете. Вы получите 100% гарантию заработка. Повторюсь, да, что если у вас не получится заработать по моему курсу, я верну вам деньги. Освоите новую интернет-специальность сейчас и востребованную еще десяток лет как минимум. Узнаете тонкости работы с контекстной рекламой, о которых не подозревают 95% предпринимателей и 60% интернет-маркетологов. Что вам надо сделать прямо сейчас? Ознакомьтесь с информацией на этом сайте почитайте прочитайте отзывы о моем обучении, которые находится под этим видео. Примите решение, готовы ли вы начать зарабатывать, Нажмите на кнопку «Начать обучение», оплатите стоимость курса и начинайте зарабатывать прямо сегодня. На этом у меня все. Действуйте прямо сейчас. Увидимся в уроках моего курса.